Всем доброго времени суток! В эфире FIFA прогноз. Самая точная программа о мировом футболе. И сегодня для вас эту программу ведут Александр Фирсов и... Игорь Белоногов. Саша, приветствую тебя. Приветствую вас, дорогие зрители. Сегодня у нас вновь наша любимая Лига Чемпионов. Да. Второй матч. Второй матч, да. Встречаются команды Ювентус и Порту. Первый матч сенсационно выиграли португальцы, поэтому мы выбрали этот матч для нашего для того чтобы я за них сыграл, короче, абсолютно они проиграли, верно? абсолютно, все верно, все верно да. То есть, а, давай перейдем к коэффициентам. Я думаю, ни для кого не секрет, что фаворитом в этой паре является Ювентус. Для букмекеров, в том числе, в среднем на победу Ювентуса дают такой усредненный, усредненный коэффициент полтора, в то время как на Порту можно заработать от шести с половиной, ну до восьми точно, дать, в зависимости с от Конторы. С учетом того, что Венес проиграл, я напомню первый матч. Но вот там на проход есть ставочка два с половиной на проход Порту. Вот, это достаточно. И хороший. меньше двух, по-моему, ты говорил на проход Венес. Да, да, меньше двух на проход Венес. Так что коэффициенты очень-очень сочные, поэтому что? Да, я думаю, надо к матчу уже переходить. Да, да, давай, поехали, поиграем, что нас ждет второй матч. Это будет весело, это да. будет интересно. Да, поехали. Ну что, вот у нас, собственно говоря, и стартует игра. Да, Ювентус эту встречу у нас Начинаем. начинает. Так, сразу попыточка в атаку убежать. Ну что, может быть, на первых секундах? Да. Интересно. Интересно. А, законы физики такие, как бы, приятные. И спорт такие. Ну, здорово, что что там-то и физики? Мы, говорит, вместе с рок писали. Суета. Спасибо Простите. Спасибо простите. А, что? Все, так, результат я сделал. Теперь можно набивать. Знаю Ювентус, сейчас будет самая оборонительная игра на свете. Ага. Ну, побежали, что. Не надо. Нормально. А что? Ой. Ну, Альвард, Миллиметраж по полю. Судья мешается. Вот так вот тебе. Ладно, я понял. Ну, бывает такое. Сравниваем пока. Сравниваем. не не, Сравниваем. не, не, не, не. Мы, в принципе, в киберфутбол играем, как бы. Ну, тоже реально. Да. Никогда, по-моему, выше единицы не поднимался. Что? Ну, всякие дополнительные времена, вот это все. Это всегда же лотерея. Безусловно, там можно. Ой, а можно и. Финиш хим? Ага. Здравствуйте. Привет. Вторая атака, второй гол. Так, интересно, надо пока это. Понабивать? Да. Успокоятся парням. Так, ну что, теперь опять порту выходят дальше. Ну и хорошо Замечательно. Те, кто загрузил на коэффициент 8, сейчас, наверное, больше да, всех... Могли бы стать просто... 100-рублионерами, так сказать. Ну типа, ты ставишь угу. сколько там? Надо поставить 8. 10 рублей ставишь, короче, и ты 100 рублеонер. Ты же еще и на проход дальше ставишь. Вот а. этот и сломался. Да, можно ему ногу поменять. Элемент киберпанка в футболе. Побежал. Согласен. И красиво. Суету в на воде. Навел. Навел, да, 4-4. Я думаю, что о том, кто проходит дальше, мы выясним во втором тайме. Абсолютно, абсолютно. Тут Согласен. еще будет замена ноги как раз в перерыве. Скорее всего, подлопает. Игрока всего менять не будешь, да? Просто... Там, ну, те, кто-то на скамейке сидит, своих все отдает. И тем временем у нас даже очень интересная статистика. Слушай, которая, в принципе, равна. Абсолютно. Есть, так Удары смотрите. в створ с голами совпадают. Это, признак мастерства, я считаю. Так, ну что, второй тайм сразу. Поехали? Поехали так можно случайно мой так а у меня тут мать из ну ладно собственно пусть то что хочет от и сделать да он личность накручиваешь накручиваешь накручиваешь ну толко нет и вот так ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Ой-ой-ой, навел навел, навел, навел, навел. Хорош, слышали. Так, вот Вот все. теперь... <coughs> Кроволольчик, пора это... Открывать. А! нет, туда. Так, в оборону, пацаны. Супер атакующий поставил? У меня сверхзащитный стоит, минуты с 15. А. Я как раз на нем вот два пропустил. Роман. ой ой пацаны! А что за... Ага. Ты посмотри на общий счет. 5 5 Да, Что только не случится. Мы как будто даже не в футбол, а в российский хоккей играем. Извините, без спорта. Российский хоккей. Ну, в смысле, российский хоккей — это с мячом, который... а Ты что? Там же больше, чем шайби забивает обычно. Шутка про это была? Все, все, понял. Ну, он не российский, он русский должен называться, на самом деле. Просто. Плохо толерантности. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Так. Вот это вот там, конечно, желтая. нет, желтая, я думаю, пенальти. Я вот тоже переживал, что пенальти. Но. Ага. Ага. Ладно, так, сейчас суету надо нанести. Не, не надо, давай не будешь наводить. 77-я минута. Зачем это тебе? А? Я выиграю. Так, вперед, надо. суету Отыгрываться, суету наводить, да. Эй-ля, слишком, какая суета, мяч отдай. Как говорили в одном известном видео, но он же выиграет по кайфу. Ага. Ты его добить решил? <къем> ну а чё? Ну, ты ему ногу не меняешь, чё? Значит, он тебе не нужен, не важно. 85-е уже, между прочим. Давай, побежал, побежал, побежал, побежал, побежал, побежал. Ну, ну, ты же успеешь, ты можешь всё. Реально мог, кстати. также дружно в оборону пацаны. Убивай. Угол, угол, угол в добавленное. Так, ну в целом уже я Подожди, думаю... у меня руки спотели, это важно. <с> так. Ну это по сути реально прям последняя атака матча. Поэтому... Ну да. Я уже убежать. Не успею. Может быть. А может... Нет, нет, нет, все, все, все. Так, ну что ж, Ювентус в этом матче побеждает. Побеждает. Но по итогам... Двух это, матчей. Да. Дальше проходит именно португальская команда у нас. Поздравляем, что я могу сказать. Команду Порту. Которая, кстати, набила удары за второй, в принципе. Ну второй. да. И подтянула владение. Да, ну в целом равный матч. И, ну, счет в целом такой убойный. 4-3. Интересно, произойдет ли такая заруба в реальной жизни? Ну, заруба точно произойдет. Насчет счета, наверное, есть сомнения, да, все-таки 4-3. Но, слушай, интересный исход. Мне интересный не понравилось, исход. да. То есть, смотрите, кто решит э, загрузить ставочку на Португальскую Порту, команду тот реально может. станет Может быть, даже тысячанером он станет. Тысячанером? Прям... А может быть, даже десяти тысячанером. Да, тоже, тоже верно, тоже верно. Итак, итог матча у нас. 4-3 победы Ювентуса, но по сумме двух матчей дальше проходит именно Порту. Вот такие у нас вот получились расклады для всех ставочников. Я думаю, это прекрасный шанс заработать очень много. Ну а футбол для вас играли Александр Фирсов и Игорь Белоногов. Давайте с вами прощаемся. До новых встреч. Пока-пока.